Канал построен на харизме одного человека. Хуяк, ты переезжаешь в Питер. Ребята, хуйней заниматься не будем. Сколько ножей ты сломал за свою блогерскую карьеру? Мы не будем светить один ножик и рассказывать, какой он прекрасный, ни разу в жизни им не пользовался. Если договоренность, договоренности, что ты не будешь какой-то хороший контент выкладывать на основном канале? Солдат удачи не продает реконетант. Но ты ведь при этом еще и человек какой-то. Один теперь ты снимаешь <смех> только это, а вот это вот смотри, вообще не говори, этих не упоминай и не дай бог ты скажешь про вот это. А много говна было? Константина Ваюшина, если я хочу послать его нахуй, я это сделаю. Прикинь? ДИНАМИЧНАЯ а МУЗЫКА